Итак, здравствуйте всем. Итак, начинаем. Компания Инфострой в лице руководителя отдела внедрения Филатовой Ирины Борисовны, то есть меня, да, приветствует наших пользователей. Нашими пользователями представлены следующие направления строительства. Это как промышленное строительство, гражданское строительство, инженерные сети, сети телекоммуникации, транспортное строительство, ну и другие варианты. Также наши пользователи в инвестиционно-строительном процессе выполняют роли как заказчика, как проектировщика, генподрядчика или просто подрядчика. И представляют следующие группы пользователей, то есть сметчики, которые разрабатывают сметную документацию, сметчики, которые проверяют сметную документацию, создают выполнение, сметчики-экономисты, сотрудники, занимающиеся управленческим учетом, специалисты, по нормированию, планировщики, ну и куда без IT-службы да, и методистов. Итак, потихонечку подходим к теме наши, нашего вебинара, да, посмотрим, что компания «Инфострой» занимается интеграционными решениями по таким темам, как ТАИФ или закрытие месяца по строительным монтажным работам, календарное сетевое планирование, BI-отчетность, данные для бюджетирования. И вот направление, которое система 3D-моделирования через 5D-смету. Вот именно 5D-смета и будет у нас тема сегодняшнего, тема сегодняшнего вебинара. Итак, значит вот наше интеграционное, направление интеграционных решений. Да? То есть ТАИР, закрытие месяца, календарное сетевое планирование, BI-отчетность и данные для бюджетирования. Ну и сегодняшняя тема – это 5 d смета. Итак, тема «Как пользователям комплекса А0 ускорить выпуск сметной документации?» И мы предлагаем совместно с комплексом А0 использовать систему 5D-смета в процессе массового создания смет. Ну, конечно, вот интересен, какой же мы получим эффект от этого. Ну, давайте будем разбираться, да, вот потихонечку погружаться в данную тему. Итак, для кого? Для кого данный семинар, вебинар? В первую очередь, сметчикам, которые работают в проектных организациях, то есть сметчикам, который массово разрабатывают сметы. Ну и также всем сметчикам, чтобы познакомиться с возможным вариантом изменения процесса работы по созданию сметы, чтобы, придя в ту или иную компанию, да, быть готовым к возможным изменениям в традиционном процессе. Ну, вообще-то сейчас традиционный процесс очень сильно меняется, да, то есть от привычного, как говорится, от того, что было года два назад. Вот, так что мы живем в эпоху перемен. Давайте рассмотрим очень рамочно да, традиционный процесс создания сметы. Ну, сметчик получает исходные данные для составления сметы, понятно, что до сметной системы, то есть спецификация, ведомости объемов работ, сам проект. И форматы предоставления этих данных – это или Excel, или Word, или PDF, или вообще от руки написано, что чаще всего. А сметчик на основе исходных данных определяется со структурой локальной сметы, со строками, и их объемом, то есть работа из базы данных МСИ, выбирает, подбирает нормы или расценки из нее, да, и уже используя сметную программу, начинает э, создавать сметы, да, то есть уводит, создает строки. Далее в сметной программе он назначает различные начисления, да, индексы, конъюнктурный анализ цен, итоги его проставляет, э, э, цены ресурсам, индексы, ну, и так далее. Ну а дальше итерационный процесс, это работа с изменениями, да. По, или по замечаниям, или по изменениям в проекте и так далее. Да? Ну и анализировать процесс, и наблюдая за нашими пользователями, да, было выявлено, что по опросу сметчика было выявлено, что 80% по созданию сметы, в принципе, вот тратится на вот строк для будущей сметы. Так, это традиционный процесс переходим к новому процессу, да? Ну вот мы взяли на себя смелость и предлагаем процесс, ну, другой процесс создания сметы. То есть в нем участвуют два сметчика. То есть разделили центр ответственности те, кто, кто определяет строки, да, то есть и какими расценками это описывается из базы НСИ, и те, кто отвечает уже за само ценообразование. То есть вот так, вот так называемый первый сметчик и второй сметчик. Значит Первый смечик, чтобы у него была более эффективная работа, да, требования к данным есть. То есть это минимальное требование к данным, это Excel-формат. И максимально, конечно, было неплохо, чтобы это были данные из системы 3D-моделирования. Соответственно, сметчик 1 в системе 5D-смета формирует заготовку под смету. То есть это строки из базы данных, объем и структура. И далее, и далее, уже через форматы обмена, он выгруз, может выгрузить заготовку под смету для второго сметчика, чтобы тот занялся уже ценообразованием. Ну и, соответственно, первый и второй сметчик участвуют в процессе э, работы с изменениями. Ну вот здесь предполагается, что ожидается эффект, это как сокращение времени на наборе, на наборе строк, и, скажем так, более прозрачен будет процесс работы с изменениями. И в этот момент я передаю слово генеральному директору научно-производственной фирмы «Вектор», руководителю разработки программы 5D-смета, Ивянскому Александру Матвеевичу. Здравствуйте, коллеги. Спасибо. Меня уже представили. Я вам сегодня покажу... Каким образом реализуется вот тот самый второй сценарий, о котором нам предварительно рассказала Ирина Борисовна? Ну что ж, давайте для начала пару слов о том, что такое вообще бим. Вот если раньше, во времена автокада, проект, проект состоял из каких-то кружочков или линий, то BIM это ну, обычно трехмерное изображение, но важно... Даже не тарифмерность, а важно то, что система знает про каждый квадратик, что это. Колонна, стена, какое-то оборудование и так далее. И кроме того, на каждом из этих, из этих кружочков и квадратиков могут висеть дополнительные свойства. Материал, объем, площадь, марка и так далее. И так далее. Количество этих параметров не ограничено. То есть, по существу, BIM – это некая база данных, информации об, об, об данном объекте строительства, точнее, об элементах, из которых состоит этот объект, этот проект. Ну и действительно, среди этих параметров, элементов, есть очень много такого, что сметчику нужно для того, чтобы корректно привязывать сметные нормы и посчитать объем. И вот как раз в этом месте появляется программа 5 d Что она умеет делать? Есть некое ядро, которое мы сейчас с вами посмотрим. Это ядро получает информацию как из систем проектирования, на NanoCAD и так далее. Может получать информацию из некоего универсального формата. Это формат ну, типа RPS в сметных программах, предназначен для того, чтобы все вот эти системы между собой могли обмениваться информацией. Он, как и РПС, менее эффективен, чем непосредственно импортировать информацию из на накада, например, но, тем не менее, вполне рабочий вариант. Ну и еще один вариант – это таблицы Excel. Вот те самые ведомости объемов, спецификации и прочее, к многие из нас привыкли. Другой вопрос, что вот эти ведомости и спецификации могут быть тоже, в свою очередь, получены как выходной документ из того же и на кадре Но, тем не менее, для сметчика это привычная таблица с ведомостями объемов работ, с каким то оборудованием и так далее. Что делает 5 d Она всю вот эту информацию предоставляет сметчику в едином интерфейсе. То есть сметчику все равно, откуда взялась эта информация. Если в вашей организации пока работают, скажем, с табличками Excel, а завтра перейдут на на то для сметчика не изменится вообще ничего. Сметчик готов к такому изменению полностью. Дальше. Важной частью петли сметы является сметно-нормативная база с дополнительными характеристиками. То есть там к сметным нормам привязаны некие дополнительные параметры для нашей на физические требования к конструкциям, чтобы данная норма была применима. Ну, там, диаметр от 50 до 100. Вот это не в названии висит, а в числовом виде. Вот это позволяет решать множество различных задач, результатом которых является проект сметы, заготовка для сметы, содержащие коды сметных норм, соответствующие объемы работ, привязанные неучтенные ресурсы, примененные поправки технических частей, может быть, замененные учтенные ресурсы. И вот все это выгружается в сметную программу. В основном в тот же самый формат РПС 1.10, но так как в этом РПС нет стоимостной информации, то никаких неприятностей с ним не возникает, и все сметные программы корректно воспринимают этот фармак. Дополнительно на выходе можно получить нормальную ведомость объемов работ. Я тоже про нее расскажу. Можно получить разбивку стоимости по элементам проекта. То есть если я работаю в каком-нибудь нанокаде накаде или ревете, то я могу ткнуть в какую-нибудь колонну и узнать конкретно, сколько она стоит. Это, в частности, можно использовать в календарном планировании, в экономическом планировании, ну и так далее. Вот, собственно, общая схема работы 5D-сметы. Какие механизмы она дает сметчику? За счет чего, собственно, сокращается трудоемкость работы? Во-первых, объемы работ всегда считаются сами. Во-вторых, сметные нормы можно привязывать в какой-то степени автоматически по физическим параметрам. Вот есть у вас табличка трубопроводов на 100 диаметров. в одной кнопочкой всю эту табличку осметить. Работа со спецификациями. Те же ведомости спецификации могут быть представлены для 5 d так же, как они видны в Excel. И, соответственно, с ними можно работать так, как привык сметчик. Есть дополнительные механизмы. Типовые наборы сметных норм, это фактически фраг, готовые фрагменты сметы, которые можно автоматом к чему-то привязать. Шаблоны типовых проектов, средства передачи информации из старых проектов в новые. Автоматическое смечивание на основе каких-то библиотечных элементов, если там уже записаны сметные нормы, марки и так далее. И так далее. Есть еще... Целый ряд дополнительных возможностей по контролю изменений в проекте. Смета в значительной степени актуализируется автоматически по изменениях в проекте. Автоматически составляется смета на изменения. Можно вывести файл со сметными показателями по каждому элементу конструкции. Я об этом уже сказал, то есть можно в проекте видеть, сколько стоит каждая стенка. И вот сейчас, 13 декабря, будет действовать новый формат главгосекспертизы для передачи информации на экспертизу. Там есть пока не обязательно блок привязки к элементам проекта. Вот сейчас мы работаем над тем, чтобы в этот формат глав госекспертизы, если смета составлена с помощью нашей программы, мы сможем туда интегрировать вот именно этот блок связки с проектом. Это далеко не все возможности. Дополнительную информацию вы можете получить на сайте 5desmeta. Тут есть ссылка на него. Презентацию эту потом вы получите, так что вся эта информация у вас будет. Ну что ж, а теперь давайте я покажу вам, как это все на практике работает. Итак, вот есть некая Табличка Excel. Это взята таблица воздуховодов из какого-то конкретного проекта. Ну, что тут есть? Марка, название, вернее, длина, отнесение к какой-то системе. Есть воздуховоды круглые, есть прямоугольные. Ну и, собственно, и все. Что тут есть? Давайте посмотрим, как вот эта табличка будет выглядеть в 5 десмети. Вот я беру этот самый файл. Показывать буду уже на новой базе, которая с 30 декабря у нас, как известно, запускается в действие ресурсная база ГЭСН, но для 5 сметы абсолютно безразличен способ расчета стоимости, ресурсный, индекс на любой. Итак, вот у меня эта табличка сюда, здесь появилась. Там две вкладки, два листа в Excel, воздуховоды и оборудование. Нужна небольшая одноразовая настройка на вот эту таблицу. Но ну, я ее уже сделал. Сейчас я просто ее загружу. Так. На самом деле тут все просто. Я указываю, какие колонки там где используются. Эта настройка занимает буквально несколько минут, но можно ее сохранить, чтобы каждый раз не делать. И вот эта таблица появляется в интерфейсе 5 d Вот у меня все эти 150 воздуховодов разных. При желании я могу смотреть на это так же, как в Excel. Вот эта самая таблица. Ну, тут немножко есть какие-то первые две колонки дополнительные, но тем не менее, вот эта таблица, точно так, как она в Excel была. Дальше. Вот это вот наша ведомость объемов работы. В середине наша сметно нормативная база. Ну, такая же, как в любой смертной программе. Единственное отличие, вот здесь на сметных нормах, кроме э, обычного состава работ, ну, название, естественно, единицы измерения, состав работы, ресурсы, здесь висят еще физические параметры. То есть тут написано, что диаметр от 500 до 560, толщина 0,7 мм. А так, все доступно. Поправки технических частей, пожалуйста, массовые операции, по привязке ресурсов, по применению поправок, все это здесь есть. То есть для сметчика ничего особо нового. Такой же поиск по коду вот здесь можно набрать. Такой же поиск по названию вот здесь можно фильтр поставить. То есть все знакомо. Но это, конечно, только внешний вид. На самом деле, давайте посмотрим, какие возможности мы с этого получим. Итак, вот у меня задача сметить эти воздуховоды. Первое, что я делаю, я отбираю круглые воздуховоды. А вот те, у кого диаметр есть, они у меня тут от 100 до 500. Так. Готово. У меня остались только круглые воздуховоды. Вот тут только диаметр есть. Дальше я выбираю в нормативной базе табличку, нормативной базы, вот у меня тут эти воздуховоды различного диаметра. И говорю, назначить. Так, извините, надо воздуховоды пометить. Вот так вот. Она мне предлагает варианты, вот это взаимозаменяемые сметные нормы из базы, она сама их знает. И она предлагает их по диаметру мне привязывать. Можно и по толщине привязать, но диаметр, толщина тут везде у меня где-то 0,6-0,7. Так что не будем с толщиной лазиться. Дальше. Отдельный вопрос с ресурсами. Понятно, что норма будет, допустим, от до 450, но сам воздуховод-то там в ценнике на материалы федерально может отличаться диаметр. Давайте здесь тоже зададим. Итак, ну вот я возьму тут оцинкованные, например. И вот у меня тут есть диаметры. Какие-то там подходящие, я говорю, пометить всю вот эту группу взаимозаменяемо. Ну, точно так же, естественно, могу совсем, что по диаметрам привязано, поступать. Ну, шиберы там что-то еще. Сейчас время тратить не буду, все аналогично. Есть интересный флажок по ближайшим значениям, то есть, если точного совпадения диаметра не будет, то будет, как положено, по тех части взята ближайшая, взята ближайшая подходящая сметная норма. ЖМО. Программа немножко помигала. И сделала то, что мы от нее хотели. Вот в нашу смету попали воздуховоды. Тут много вариантов. Да, вот видите, четвертая расценка. Это у нас что такое? До 250. Здесь воздуховод у нас 100. Ну да, до 250. А вот это вот тоже диаметр, тоже расценка до 250, но привязан воздуховод 125. То есть она соображает, она даже в рамках одной... Сметные нормы соображают применить разные, разную замену ресурсов. Таким образом, одной кнопочкой все вот эти воздуховоды, а именно 22 их у нас, этих воздуховода, оказались осмечены. Ну да, там еще надо привязывать все эти крепления, но вот работа по привязке сметных норм и замене основного ресурса здесь сделана. Ну что ж, давайте попробуем с прямоугольными воздуховодами также поступить. Я говорю, опять-таки, видите, у меня те, которые осмечены, тут с кружочком одна сметная норма. Кружочек красненький, не привязаны. Какие-то ресурсы. Ладно, знаем. Итак, я выбираю те, у кого есть высота. помечаете эти воздуховоды, и тут вот еще, где у нас тут периметр. Ну, вот он, например, да? 0,7, да, хорошо. Она мне точно также выбирает. Периметр. Нет там периметра, да, в параметрах этих воздуховодов. Но мы знаем, что периметр – это высота плюс ширина умножить на 2. Один раз ввели эту формулу, программа мне ее предлагает. Дальше то же самое делаю с воздуховодами. Ну, тоже возьму отсюда. Чего у меня тут есть? Ну, вот, например. Опять помигает. Вот она подбирает разные сметные нормы. Она идет по вот этим сметным нормам, выделенным, и смотрит, к чему бы их применить. И сделала все, что мне надо обратить внимание. У всех воздуховодов зеленая галочка стоит. То есть все они привязаны. Все воздуховоды мы с вами осметили. Что здесь происходит? Ну вот, например, здесь у нас норма, это у нас диаметр, ну, где-нибудь сейчас периметр найдем. Вот, пожалуйста, периметр, то есть все вот это здесь уже автоматом привязано. Обратите внимание, объемы программы всегда считает сама. Вот она объем посчитала. А как она его посчитала? На самом деле объем от площади воздуховода считается, да? А площади тут нет вообще-то. Значит, если вот такая ситуация, то мы можем для площади воздуховода сказать. Мы здесь задали две альтернативные формулы. Либо диаметр умножить на число π умножить на длина, либо высота плюс ширина умножить на 2, это периметр, да, тоже умножить на длину. Программа смотрит, где есть диаметр, там выбирает вот эту формулу где есть периметр, выбирает эту форму. Делаем мы это один раз. И все. Видите, она нам вполне корректно посчитала, ну, легко проверить тут на калькуляторе, что площадь вот этого воздуховода действительно вот такая. 27,976 метра квадратная. Вот так это работает. Значит, одной кнопочкой осметили. Все круглые воздуховоды, вторая кнопочкой, все прямоугольные. Хотя их тут 151 позиция. Давайте посмотрим, что делать с оборудованием. Ну, понятно, что... Ну, сейчас я просто не буду время тратить, но понятно, что тут тоже можно выполнять какой-то автоматический поиск этих вентиляторов и прочего. К сожалению, вот если бы вот эти мощности и прочее в табличке нам разнесли по отдельным колонкам, мы бы тоже могли заставить программу автоматом поискать в ФССЦ соответствующие какие-то позиции 60 в 60 каком-то там сборнике, где это оборудование, 60 какой-то главе, извините. Но... Так как этого не сделано, ну да, мы можем тоже это делать вручную или мы можем в следующий раз попросить проектировщиков, которые делают вот эту спецификацию, разнести вот эти характеристики по отдельным колонкам, хотя бы мощность вынести. Тогда мы сможем каким-то образом этот процесс автоматизировать. В данном случае, чтобы время не тратить, я перенесу все это оборудование просто как позиции прайс-листок. Ну, чтобы потом вручную это в сметную программу не вбивать. Делается это легко. под нормы. норму. Но сейчас модно ТЦ какой-то указывать. Не буду тут думать, какой ПЦ. Все это пойдет в сметную программу. И все равно там надо будет конъюнктурный анализ делать, если это оборудование. Но, тем не менее, ставлю флажок оборудование, чтобы оно в сметную программу пришло как оборудование. И, соответственно, все это у меня само падает вот сюда в смету. Вот тут где-то три штуки, где-то одна штука. В общем, вся вот эта семь штук, вся вот эта спецификация у меня в смету упала. Ну что ж, что еще тут интересного есть? Если вы работаете действительно с какой-то бим системой то есть у вас есть этот проект... Ну, в виде трехмерного изображения, то вы можете выделить вот этот вентилятор или пять вентиляторов, нажать на кнопочку визуализации и посмотреть, где оно там в проекте. Ну, естественно, в excel табличке этого сделать нельзя. Но вот это одно из преимуществ настоящих 3D-проектов. Можно сделать визуализацию. Дальше. Есть всякие средства, как я уже сказал, привязки автоматической нормы. То есть можете, скажем, взять, сохранить вот это в некий файл, а потом применить этот файл к новому проекту, тогда сюда попадут сами сметные нормы, которые были привязаны в том проекте, если совпадут характеристики элементов. То есть возможностей тут, безусловно, еще очень много. И сейчас я просто глубоко в это влезать не буду, а покажу вам что дальше с вот этой информацией происходит. Итак, вот сейчас у нас все вот эти сметные нормы в одной кучке, где-то там раскиданы. Но нам-то надо красивую смету с разделами и подразделами. Поэтому нажимаем кнопочку структуры сметы. Вот они все наши воздуховоды. У этих воздуховодов Указан, но указан номер системы. Вот он там какой-то, 9, 8 и так далее. Я хочу, чтобы вот эти воздуховоды у меня сгруппировались по системам. Давайте попробуем. Я говорю, учитывать конструкцию. И вот этот параметр группировки учитывая. Готово. Вот наш смета вот эти воздуховоды по системам сгруппированы, где-то тут по одной смертной норме, где одинаково все в этом воздуховоде, где-то разные куски разных диаметров, вот они все тут таким образом выделены. Где-нибудь в конце, я думаю, будет идти оборудование. Вот идут, идет раздел оборудования со всеми нашими вентиляторами и прочим. Чего мне здесь, если не понравится, ну, пожалуйста, я могу здесь любые изменения внести. Если мне хочется, чтобы вот эта система была выше, ну, вот я нажимаю кнопочку, она поедет. Но, тем не менее, процент 85-90 автомат делает. Так мы сделали структуру сметы. Еще одна довольно интересная вещь, ведомость объемов работ. Что от нас хочет экспертиза? Чтобы здесь было написано не значит диаметром до 250 а конкретно диаметр 160 давайте попробуем вот я нажимаю кнопочку создать название для ведомости объемов и работ а теперь я получу некую экселевскую табличку вот она смотрите Применена норма до 250, на самом деле диаметр 100, 100 мм. Ну, что, да, до 250. Вот здесь периметр до 1000, на самом деле периметр 800 и периметр 900. Ну да, до 1000. С одной стороны, вот эти названия вы можете поместить в нормальную ведомость объемов работ. Такой документ выходной тоже там чуть позже появляется. С другой стороны, вы легко можете проверить, не перепутали ли вы чего-то. В данном случае машина сама все равно назначала, то есть она это перепутает. Но если вы вручную какие-то нормы назначили, вот вам контрольная распечатка. Вот такие возможности мы здесь имеем. Давайте передадим это в сметную программу. Передавать будем через RPS. Что тут есть? Ну вот если я захочу, могу тут получить нормальную ведомость объемов работы. Ну в данном случае я передаю все это в программу А0. Вот это у меня будет смета, ну допустим 0.1, 0.1, 0.1. Можно работать, есть настройки для разных сметных программ. В общем, с любыми сметными программами практически мы умеем работать. Интересный флажок вот этот. Я вот этот файл, в котором все вот эти нормы записаны, сохраняю рядом с вот этим RPS, с тем же именем. Он нам понадобится чуть позже. Все, нажимаю кнопочку. Чуть-чуть думаем. Все, работа выполнена. Файл создан. Давайте посмотрим, что произойдет, если нам проектировщик дал какие-то изменения. Вот мне тут проектировщик прислал те же самые воздуховоды, версия 2. И чего, смотрю я на это. Да? Тут 150 строчек, чего-то изменилось. Давайте попробуем. Я отсюда выхожу. Снова запускаю программу и говорю, вот он, воздуховоды В2. Естественно, я снова загружаю те же самые настройки, которые я тогда загружал. Они одинаковые. окей okay. и вижу я все то же самое но что-то изменилось что я делаю я вспоминаю что у меня есть сохраненный файл с первого варианта проекта И я говорю достать оттуда сметная ну вот у меня эта папочка 0 да вот у меня этот файл только что сохраненный 7 декабря Оно чуть-чуть думает и говорит, что всего элементов 202, 201 она назначила, а вот один содержит нормы, но не найдем. То есть удалили у нас какой-то участок трубопровода. Какой-то кусок удалили. Но удалили и хорошо, его здесь уже нет. Ладно. Видим, что какие-то воздуховоды у нас не осмечены, зеленые галочки нет. То есть что-то нам еще и добавили. Говорим программе, что хотим посмотреть, какие же элементы изменены. Измененные или без норм? Пожалуйста. Так. А, ну да, все правильно. Значит, она мне показала, вот есть какой-то воздуховод, у которого нет сметных норм. Ну что, значит, я могу или вручную. Ну, он тут небольшой, вот он до 1000. Могу вручную назначить на него сметную норму, пожалуйста. Вот она. Тогда придется воздуховоды привязать тоже вручную. Вот отсюда я их брал. Но сейчас я не хочу задумываться, какой конкретно тут нужен. Сейчас мы это, конечно, найдем. Привязывались мы по периметру. Откуда-то вот отсюда. Могу использовать, безусловно, тот же механизм, что и был в предыдущем для исходного проекта, то есть кнопочкой назначить, она сама подберет все, что нам. Вот так это происходит. То есть она показывает нам, что что-то удалено, показывает, что есть нового, и соответственно показывает мне все то, что Да, других измененных элементов нет. То есть я вижу все изменения в проекте. Если объем изменился где-то, не моя головная боль, объем она всегда пересчитает сама. Если добавился элемент, я вижу, что он добавился, ну хорошо, вот я соответственно новые элементы осмечиваю. Если элемент удалился, ну, значит его здесь нет. Но вот теперь давайте посмотрим, вот был этот кусок воздуховода, у него изменился диаметр. Программа сама предложит мне проверить, корректно ли привязаны сметные нормы. И сама заменит, заменит норму, если вот был диаметр до 800, а стал он 550. Вот такие вещи программа обрабатывает сама. Значит, Полная визуализация всех изменений, автоматический пересчет объемов работы, если сметная норма не поменялась, и замена сметной нормы в рамках одной таблицы нормативной базы, если сметная норма надо заменить. Вот это делает программа сама при изменениях в проекте. Давайте посмотрим, что дальше с этим будет. Вот я получил новый вариант этой сметы. Точно так же я. Передаю ее в сметную программу. Да, должен еще раз в структуру зайти, потому что там есть новые сметные но Но тут все легко, той же самой кнопочкой создать. Я включил вот, эту новую, вот этот новый кусок воздуховода в структуру сметную. Отдаю это в сметную программу. А все то же самое. Ничего тут не меняю. Только говорю, что вот это будет смета. Ну, допустим, я ее назову измененная. Готово. Но это еще не все. А вот теперь у меня заказчик попросил дать мне смету на изменения в проекте. Или я в сметной программе что-то уже много сделал и не хочу заново начинать. Хочу просто посмотреть, что изменилось. Может быть, легче вручную будет эти изменения внести. Да, пожалуйста. Итак, еще раз. Иду сюда. Создаю некий файл. Ну, допустим, корректировочная сна. А вот теперь я ставлю здесь галочку и указываю здесь вот этот файл от первого варианта проекта. Она сравнит вот то, что у меня сейчас, с тем, что было сделано раньше, и даст мне смету именно на изменения. Не новый вариант проекта, а именно разницу, дельту. Готово. Что у меня в результате? В результате у меня три файлы RPS, которые я вот сейчас пересылаю через нашу платформу нашим коллегам из А0, и они покажут, каким образом вот эту информацию можно использовать уже в сметной программе, как можно работать с изменениями, ну и все, что с этим связано. Ну и наконец я понимаю, что вот то, что я вам тут показал, во-первых это далеко не все, во вторых всегда надо потыкать. Так вот для того чтобы вы могли сами потыкать, есть бесплатная пробная версия 5 для сметы, она работает один месяц. Как ее подключить, наши коллеги вам, если у вас будет желание вам расскажут, вы сами сможете вот это все у себя попробовать на ваших конкретных исходных данных с вашими конкретными сметными программами и проектами. Ну что ж, коллеги, вот все, что я хотел вам сегодня сказать. Я передаю слово нашим коллегам из А0, которые покажут вам, как все это загружается в сметную программу. И, соответственно, если у вас какие-то вопросы будут возникать, пишите их в чат, в конце мы ответим. Спасибо, коллеги. Всего доброго. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Каткова Ирина. Я представитель отдела внедрения компании «Инфострой». Мой экран видно? Так, сейчас, секундочку. Да, да, да, все видно. Да, да, да, Скажите, пожалуйста. Спасибо. Угу. Спасибо. А сейчас мы рассмотрим работу сметчика в комплексе А0. Итак, мы получили из программы 5D-смета файлы в формате RPS. Значит, у нас в комплексе А0 есть рабочий проект, стоимость которого нам нужно рассчитать. Мы рекомендуем сделать копию данного проекта, ну, например, там добавить 5D, в который мы будем загружать все данные, которые получили из 5D-смета и переносить их уже в наш рабочий проект. Итак, у нас есть проект. Мы будем грузить наши духоводы в главу 2, основные объекты. Строительства, ну, вентиляция. Соответственно, мы загружать начинаем в тот проект, который у нас для данных 5D-смета. Выбираем объектную смету и начинаем импорт. Но для того, чтобы смета, ну, если вы работаете в комплексе А0, то вы знаете, чтобы смета была. Реальные нужно строки привязать к базе НЦИ. Поэтому мы рекомендуем сделать настройку автоматической привязки, чтобы строки загруж... привязывались к базе НЦИ уже в процессе импорта. Также можно привязать строки и после импорта. Давайте посмотрим, как это сделать автоматически. Нужно зайти в сервис. Так, сервис настройки, выбрать пункт локальной сметы. И как, если вы точно знаете, к какой базе у вас должны быть привязаны строки, вы выбираете эту базу. В данном случае мы выбираем базу ФЕР 20-го Выбирается это по треугольничку из списка. Выбираем «Девятое изменение». Окей, okay. И теперь у нас в процессе импорта строки будут привязываться. Выбираем пункт «Импорт. LS в формате RPS 1.10». Выбираем наш файл исходный. Ставим привязывать, опцию привязывать строки к базе НЦИ. Открывать смету мы не будем, поскольку загруженную смету мы будем сразу же копировать в наш рабочий проект. Нажимаем импорт. Ждем, пока импорт закончится. Это занимает некоторое время, поскольку смета достаточно большая. Выбрать другую базу нет, нажимаем. И после надписи импорт смета завершен, нажимаю кнопочку закрыть. Итак, наша смета воздуховоды загрузилась и мы ее копируем в наш рабочий проект в ту же самую главу и объектную смету и работать уже будем со сметой в нашем проекте Смета спировалась, откроем ее и посмотрим, какие же данные к нам пришли из программы 5D-смета. Итак, мы видим структуру, как раз группировку по воздуховодам и оборудование. Теперь рассмотрим строки нам пришли строки работы, пришли материалы и пришло оборудование, вот то самое ТЦ. Что у нас в строках работа. У нас нету привязанной ресурсной части, хотя у нас строки привязались. Привязались у нас только строки, которые из базы СИ, то есть, у нас работают и уточненные материалы. То есть материалы, у которых есть уже расширение помимо группы. Те материалы, которые не имеют дополнительного расширения, то есть, это только код группы, они у нас к базе НЦ не привязаны. То есть, это обобщенные материалы. Мы можем проверить. Пустые, те, которые у нас не привязались, чтобы нам точно понимать, обобщенных вот таких вот строк у нас 412 получается. И, и еще оборудование 33. То есть что мы делаем с обобщенными материалами? Ну Как обычная работа сметчика, это их нужно будет либо уточнить, либо удалить. Если вы посмотрите, то у всех этих обобщенных материалов нет объема. Соответственно, если вы уточняете эти материалы, вы их выбираете из базы НЦИ, проставляете объем, либо, если они вам не нужны, то вы их просто удаляете. Снимаем фильтр. Теперь что мы делаем со строками бота? То есть сейчас мы переходим уже к ценообразованию, то есть нам нужно получить стоимость работ, стоимость материалов, стоимость оборудования для э, начислить э, на строки э, накладные и сметную прибыль, если это требуется, э, коэффициенты и индексы, и плюс начисления к итогам, то есть это наши концевики. Сейчас мы рассмотрим ценообразование. Значит, мы будем рассматривать первое, что это стоимость работы. Для того, чтобы получить стоимость работы, нам нужно получить список ресурсов и стоимость. Что мы делаем? Рассмотрим сейчас на одном примере, на одной странице. Через групповую операцию мы выделим строку. Через групповую операцию выполним замену строки, чтобы эта строка была реальной. Ставим опцию ⁇ Строки целиком ⁇ сохраняем наименование, сохраняем комментарии и нажимаем ⁇ Заменить ⁇ Вот, мы получили стоимость работы. И получили состав ресурсов. Далее мы можем на эту работу уже начислить накладные и сметную прибыль. Выбираем таблицу 2021 года строительства. Итак, стоимость данной работы мы получили. Далее. Можем рассмотреть, как получить стоимость материалов. У нас есть материалы уточненные, которые из базы НЦИ. Для этого материала мы тоже посмотрим вначале на примере одной строки, как нам получить стоимость этого материала. Мы также выделяем строку через групповые операции, заменить строку и заменяем только цены, выбираем. Базу ФЕР 0.1.9 года. Ставим опцию «Только цены» и «Заменить». Вот мы получили стоимость. Извините, я для ФЕР не выбрала базу. Сейчас мы поменяем. Через групповые операции опять заменим строку и выберем базу. Базу ФЕР опять же, девятого года, стройки целиком, сохраняем наименование и комментарии. Заменить. Таким образом, мы получаем стоимость работы, получаем стоимость материала. А стоимость обобщенного материала. Ну, можем посмотреть, как сделать замену. Нужно провалиться в базу и по обоснованию 8.1.2.17 можем выбрать сетку в рамках. Ну, это уже обычная работа смельчика, я конкретно показывать не буду, сейчас откроется база. Так, так почему-то она открылась не там. Так, выбираем базу. Вспоминаем обоснование 8, 1, 2, 17 сетки. И выбираем либо нужную сетку. Заменяем ее, либо удаляем, ну и проставляем объем, либо удаляем этот обобщенный ресурс. Давайте сейчас сделаем групповую операцию для всех строк работ. Можно по фильтру выбрать, либо феры выбрать, либо можно выбрать по типу строки. По типу строки работы. То есть, в принципе, это одно и то же, как вам удобнее. Ну, не забываем, что э, могут быть здесь не только феры, могут быть э, и монтажные работы, могут быть э, э, ремонтные. То есть, можно вы, выбрать сразу все строки типа работа, выделить их Ctrl-A и с помощью групповой операции провести то же самое, что мы проделывали на одной строке. Выбираем базу ИНЦИ, из которой будем вытаскивать ресурсы и стоимости строки целиком, наименование и комментарии. Нажимаем «Заменить». Поскольку у нас большое количество строк, это займет некоторое время. Итак, все работы у нас наполнились ресурсной частью из базы НЦИ и все строки у нас получили свою стоимость. То есть работы мы осметили. Теперь на все работы также можно их выделить и подключить таблицу накладных и сметной прибыли. Также через групповые операции назначить таблицы НРСП, выбираем таблицы 2021 года строительство вид работ выбираем из базы инци и нажимаем назначить и так мы получили стоимость работ с накладными и сметной прибылью далее Начисления, все, которые необходимы, вы делаете. Это мы показывать не будем. Это ваша стандартная работа. Теперь переходим к стоимости материалов. Можем выделить по фильтру строки типа работы. Это уже после того, как со всеми обобщенными материалами вы разберетесь. но ну, Мы сейчас можем выделить ССЦ. Чтобы нам было проще, то есть мы сейчас те материалы, которые у нас пришли уже уточненными, мы их будем осмечивать. Опять же, выделили по фильтру. Через групповые операции групповые операции изменить строку» выбираем базу ФЕР 2020 ФЕР года «Изменения». 9, и для материалов мы заменяем только цены. Так, стоимость материалов получили. Сбрасываем фильтр. И теперь переходим к оборудованию. Все оборудование у нас в данном случае в разделе «Оборудование». Ну, Можно по-другому, можно опять же пойти со всей сметы, по фильтру «Отобрать ТЦ». Ну, это будет, в принципе, одно и то же. То есть мы пойдем в раздел «Оборудование». Что мы делаем с нашим оборудованием? Оборудование у нас по конъюнктурному анализу. Рассмотрим на одной строке. Значит, у нас есть строка, есть у нас столбец. То есть для того, чтобы включить этот признак, нужно будет, соответственно, отобразить столбец. Столбец КА. Включаем признак конъюнктурного анализа. У нас выскакивает предупреждение. Нажимаем «Да». И у нас открывается окошко для формирования обоснования. Код группы КСР. Сейчас я буду выбирать любой, чтобы просто продемонстрировать. Код группы КСР и код субъекта у нас российская операция. ИНН какой-то у меня тут забит. Соответственно, дата и перевозка 0.1 или 0.2, то есть с учетом или без учета. Нажимаем ОК. У нас сформировалось обоснование и остается только ввести цену оборудования. Ну, Допустим, 1000 рублей. Так, стоимость строки оборудования мы... Получили. Также нужно будет обработать все оставшиеся строки. Опять же напомню, для получения стоимости полной стоимости сметы нужно будет назначить коэффициенты, если они вам нужны. Если это смета в текущих ценах, значит назначить индексы и подключить концевики. Таким образом, стоимость исходной сметы мы получили. Ну, а далее уже будем ждать изменений. Передаю слово Пилатовой Ирине. Ну, значит, Александр, Александр Матвеевич да, нам рассказал, да, какие два типа изменения возможны. То есть, это или мы получаем целиком полную, полную заготовку под сметы, то есть, включая первоначальное значение и внесенные туда корректировки. Или мы получаем получаем файл, да, в котором содержится только дельта, то есть только изменения относительно первоначальной сметы. Ну вот сейчас Ирина Коткова да, продемонстрирует, как работать с изменениями первого типа и второго типа. Да? Как, как их лучше использовать? Ну, скорее всего, они, скажем так, дополняют друг друга и в зависимости от ситуации, как их можно комбинировать. Итак, Ирина, пожалуйста. Так, опять же, мы возвращаемся в наш проект, в который мы загружаем данные из 5D-смета и загружаем файл с изменением. Опять же, вызываем пункт Импорт в формате RPS-1.10. Выбираем файл с полным изменением. Так, здесь мы уже его можем открыть и посмотреть, поскольку мы перетаскивать, ну, копировать в наш рабочий проект в данном случае не будем. Опять же, включаем опцию привязки и импортируем. В случае, когда изменение будет заменять нашу рабочую исходную смету, в том случае мы будем копировать в наш рабочий проект эту смету и заменять ею исходную. В данном случае мы будем работать с изменением, то есть будем обрабатывать изменения. Так, выбрать другую базу. Нет. Так, импорт сметы завершен. Закрываем, и наше изменения сейчас будет открываться здесь, и мы его сравним с исходной сметой. И далее будем решать, что с ним делать. Итак, мы делаем опять же полную, полную смету с какими-то изменениями. Как нам понять, какие изменения пришли? В комплексе А0 есть... Такой механизм, сейчас мы эту смету пока закроем, изменения сохранять не будем, и выполним операцию. Встаем на смету изменения, вызываем пункт «Сравнить с другой ЛС» и выбираем нашу исходную рабочую смету. У нас предупреждают, что выполняется сравнение. Подождите. Итак, мы видим, у нас открылось окно с протоколом сравнения двух смет. Значит, сразу же мы видим, что у нас есть измененные разделы, есть ненайденные разделы, то есть в исходной смете у нас не было раздела воздуховоды, то есть это сразу нам понятно, что добавился новый раздел. Что касается остальных изменений, проще работать в Excel. И у нас есть такая опция Выгрузить Excel. То есть мы наш протокол выгружаем в Excel и уже дальше удобно работаем в Excel-евской форме. Так, ну, поскольку я уже выгрузила заранее, мы не будем сейчас этого делать. Просто посмотрим выгруженный файл. Закрываем этот протокол и откроем уже готовый excel файл, который сохранен был заранее. для удобства можно например все границы сделать пусть я сделаю так поскольку мне так удобнее ставлю строчку с фильтром чтобы было удобнее работать и дальше уже работа с фильтрами пойдет. так вот у нас сразу мы видим добавленный раздел воздуховоды то есть мы понимаем что нам из смета изменения нужно будет скопировать раздел нашу исходную смету дальше мы смотрим что же у нас еще изменилось там где будут данные то есть у нас есть смета исходная воздуховоды и смета изменения то есть все данные которые изменились будут в этих двух столбцах то есть там, где пусто, соответственно, данные не менялись. То есть нас сейчас интересуют объемы. Мы знаем, что в данной смете у нас, у нас добавился новый раздел и изменились объемы. Итак, мы видим, вот пошли данные. То есть, соответственно, здесь у нас изменились объемы. Был объем 457, в смете изменений у нас 572. То есть в данной строке у нас объем увеличился. Как удобно работать с данной таблицей? Для строк объем у нас содержится в столбце «H». Мы по столбцу «H» выставим фильтр. Выделим только объем. И видим, что у нас объем изменился только в четырех строках. Можем эти строчки выделить цветом. То есть здесь у нас объем увеличился в двух строчках, и в двух строчках у нас объем уменьшился. То есть вы выбираете для себя стратегию работы с экселевским файлом, я просто покажу какой-то пример, как это сделать. Выделили строчки цветом, в которых у нас изменился объем. Отключаем фильтр, выделяем все строки и ищем по цвету. Вот эти строчки. Строчки у, соответственно, у нас изменился объем у материала. Изменился объем у работы. Скорее всего, это связанный материал, и если мы изменим уже в смете, изменим объем у работы у связанного материала, этот объем пересчитается автоматом. Давайте теперь посмотрим, в каком же разделе у нас изменились объемы строк. Поднимаемся вверх, до наименования раздела. И понимаем, что он с. Изменился, изменился объем у строк в разделе Воздуховоды В9.4. Давайте пойдем сейчас в нашу смету в исходную, находим раздел Воздуховоды В9.4 и посмотрим, какая же строка. Значит, у нас расценка 21. 1, Поскольку в протоколе нету номера строки, придется искать по обоснованию. 21.1.10. Находим. 21. Выделяем. Выделяем. В данном случае у нас такая расценка только одна. Если бы у нас таких расценок было несколько, мы бы тогда искали еще и по объему исходному. Мы нашли на эту строку. Был объем у нас 457.21.44, а новый объем в измененной смете 572.94.84. Соответственно, нам нужно либо ввести новый объем, чтобы обработать изменения, либо мы можем воспользоваться нашим файликом, в котором только дельты, который нам пришел из 5D-сметы. Давайте попробуем загрузить этот файл и посмотреть, как удобнее, Работать. То есть данные два файла, полное изменение и изменение с дельтами, они дополняют друг друга и упрощают работу с изменением. Давайте загрузим этот файлик. корректировки. Так, пускай он у нас откроется и привяжутся строки. Портируем. Здесь мы видим только Наши изменения изменение. То есть что у нас добавился новый раздел и в двух разделах у нас произошли какие-то изменения. Вот этот раздел воздуховоды в 94 расценка фер 21 110 и мы видим, что объем у нас увеличил на 115-734. Нам не нужно ничего высчитать. Мы сразу идем в нашу исходную смету и добавляем вот эту дельту сто пятнадцать семьсот тридцать четыре через формулу. Так, сто двенадцать семьсот тридцать четыре. Почему мы рекомендуем делать через формулу, чтобы было понятно, как изменился объем. Так, если открыть на весь экран, так, формулу объема мы видим. Таким образом мы обработали изменение объема в данной строке. Строка у нас номер 42, отключаем фильтр и сейчас посмотрим. Так, строка 42 и видим, что связанном ресурсе. Так, почему-то у нас не пересчиталось. Афматом. Так, связанный ресурс у нас не пересчитался. Значит, мы его обработаем также вручную. В нашем Excel файле. Ресурс. 19, 1, 1, 3, 22. Изменение у нас будет такое же. 19, 1, 1, то есть вот это. Давайте тогда такую же формулу введем. 115, 734. четыре изменения по объемам этих строк мы обработали дальше можем пойти опять в excel файл найти выделенные строчки желтеньким у нас выделена опять же строка работа у нас изменила свой объем объем уменьшился и Материал. Чтобы не высчитывать, опять же, можем пойти в файл с корректировками. Так он у нас закрылся, похоже. Так. Это у нас раздел V9.5. Объем у нас уменьшился на двадцать восемь девятьсот семьдесят шесть. Расценка двадцать один один девять. Двадцать восемь девятьсот семьдесят шесть. Находим расценку. Двадцать один один девять. Нам повезло такая расценка. У нас одна, и мы меняем ее объем, уменьшаем на двадцать восемь девятьсот семьдесят шесть. Окей. Новый объем у нас получился 11.52. Проверяем по Excel. 11.52. И также обрабатываем э, строку материала 19.1.1.3.21. девятнадцать один. Также уменьшаем объем на так на двадцать восемь двадцать восемь девятьсот семьдесят шесть и одиннадцать пятьдесят два Таким образом мы обработали изменения по объемам. То есть у нас в четырех строчках только менялся объем. И мы помним, что у нас добавился полностью новый раздел. Новый раздел воздуховода ВСН. Можем взять этот раздел как из полного изменения, также и из файла с корректировками. То есть здесь уже совершенно все равно, нам нужно просто добавить новый раздел полностью в нашу исходную смету. Итак, копировать раздел. Переходим в нашу рабочую смету. Встаем на уровень локальной сметы и вставляем Раздел, ставить раздел, Новый раздел у нас там конец пика. комплекс А0. Это новый раздел. Теперь мы должны понять, куда же нам его вставить. Для этого нам нужно открыть смету с полными изменениями. Вот, Воздуховод ВС располагается поле раздела ВД-9-9. ВД Идем на рабочую свету. Можно его поставить рядышком. И перемещаем раздел стрелочками. Вверх нам таким образом мы его переместили и нужно не забывать, что этот раздел нам нужно также обработать как все строки в исходной смете, то есть заменить строки для строки работы Заменить обобщенные материалы, если они у нас тут есть. Раскроем на полный экран. И видим, что у нас все материалы обобщенные. То есть, соответственно, проделать ту же самую работу, что мы проделывали изначально. Ну, таким образом мы обработаем изменения. Ну, Не забываем, что если мы то заменяем. То есть, если мы полное изменение принимаем как новую смету, соответственно, всю ту работу, которую мы делали в исходной смете, мы должны будем расти в этой смете с полным изменением. Ну, а если не меняем, то, соответственно, обрабатываем таким образом, используя два файлика, которые нам приходят из 5D-сметы. Ну, вот на этом, наверное, все. Передаю слово Ирине Филатовой. Она ведет итоги. Ирина? Так, ну, подведем итоги, да? То есть процесс, который предлагается... Был показан сейчас только что да значит понятно что это идут как говорится первые шаги первые шаги пробы что действительно так можно сдружить два смечика по ролям и понятно что если потихонечку будет виден эффект что да действительно смечки заинтересуются вот таким способом да то есть они поймут что действительно есть эффект Тогда можно уже на второй принимающей стороне, там, скажем, на стороне комплекса А0, да, уже более сильную автоматизацию делать вот тех самых обработки изменений. То есть вот все, как бы это зависит от вас. Итак, значит, если посмотреть, значит, мы ознакомились вообще, что можно еще по-другому создавать сметы, да, вот, и, соответственно, мы надеемся, что эффект был виден, что все ж таки, строчки, которые были введены смету на основе каких-то э, видомостей, да, спецификации видомостей, то есть они остались в 5D сметы, это было все, то есть есть память, есть память, что именно эти строчки были именно вот таким образом э, осмечены, ну, на, назначены были таким образом э, расценки, да, и отправлены сметную систему, что можно, или в следующий раз, если там были какие-то ошибки сделаны, или еще что-то в этом роде, да, то есть не надо второй раз вспоминать, а как же я тогда, если пришлось изменения по той строке ведомости, какие же строки в локальной смете у меня появились, что я должна сейчас изменить. То есть здесь, как говорится, видно, что есть память, как было сделано, и что нужно изменить, да, ну, да, и, соответственно, какие изменения дальше пойдут сметы. То есть здесь, в общем-то, где-то определенное будущее, конечно, есть. То есть, ну, скажем так, скорее всего, на сегодняшний момент Видится, что истина где-то посередине. то есть и, и, Традиционный способ уж очень, как говорится, уже э, хотелось бы уже отказаться, но и дальше нужно идти, идти вперед. Так что я думаю, что с 5 до 10 мета, если мы активно начнем все это при помощи вас использовать, да, то, естественно, дальше мы, это позволит нам да, развивать, скажем так, авто, автоматизацию, да, понимая, какие операции можно автоматизировать, потому что, например, если сейчас мы сделаем, что сразу же у вас можно будет из файла загрузить изменения в смету, я не думаю, что очень многие обрадуются, когда вдруг пришел файл и там что-то сделал, если у вас тысяча строк в смете, что-то он сделал, даже если там в все захотят сразу индикаторы, еще что-то в этом роде, да, а может быть уже не надо, потому что не совсем качественно было где-то сделано на предыдущем этапе и так далее. То есть здесь нужно, как говорится, найти баланс между, чтобы помочь, но и не навредить. Вот. Так что, надеюсь, если мы будем все дружно двигаться в этом направлении, то мы найдем тот вариант, да, который, который действительно даст эффект. Остается поблагодарить всех, кто слушал, поблагодарить наших коллег и организаторов. И надеюсь, что всем было, было интересно. И если понадобится какая-то дополнительная информация, если кто-то захочет попробовать пробную версию, то контакты есть. Пожалуйста, обращайтесь. Спасибо, коллеги. Всех. Всего вам доброго, успехов. Всем спасибо. спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.